Итак я сварганил эту цитату, есть еще сотни как минимум, которые ты услышишь, если подпишешься на мой канал. Приятного прослушивания. Я не люблю панк-культуру и поддерживать ее меня не просите. Подписывайся на мои каналы. У меня есть каналы, где я публикую по субботам либо новую книгу, новый рассказ на канале Warxulaudiobox. Или на этом канале новые афоризмы или цитату, анекдоты реже.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 Купить его и все мои релизы можно написав мне в личные сообщения в соцсети Facebook. Цена за каждый релиз 5 евро по курсу. Ссылка внизу под каждым моим видео на всех моих каналах и под этим роликом также. С уважухой Макс Саныч.